мир всем друзья сегодня я хочу поделиться своим опытом как садить цветы рассаду цветов из семян например мы берем покупные семена например это у нас эустома крупноцветковая вообще я выбирала семена на таком сайте где можно было посмотреть отзыв например про эту эустому я прочитала, что хорошая всхожесть у производителя аэлита. То есть, бывает, что покупаешь дорогие семена, а там ничего не взошло. Обидно, конечно. Но старалась выбрать с хорошими отзывами. Вот. Что необходимо для хорошего вырастания семян? прорастания семян. Вот, я купила специальную смесь для цветов земли вот значит небольшой контейнер любой наполнила этой смесью полила читаю как надо садить семена то есть какие-то семена мы заглубляем например петунью мы вообще не заглубляем то есть семена питуньи, вот она, мы раскладываем на поверхности, прижимаем, прыскаем из пульверизатора. Я потом накрываю крышечкой и ставлю в теплое место. У меня это сушилка для обуви от печки. Вот, вот так закрываю и где-то ну, через день примерно опять же беру пульверизатор и вот как бы увлажняю. То есть, чтобы не поливать, как бы из крана большим потоком увлажняю пульверизатором. И вот в тепле буквально всходит на третий день. Бывает быстрее, бывает чуть подольше. Например, вот она петуния. С дрожжей тоже не очень всходит. Это из дрожжей у меня выросли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего шесть. Вот. То есть схожесть не очень петуни дрожжевой а бывает россыпи у меня зашло мхом прямо и я отдала свекрови в теплицу чтобы света хватало лучше вот а, это я уже не закрываю на самом деле здесь вот например у меня один вид томатов ну такой чтобы мне его знать отдельно потому что у меня есть больших э, кашпо таких это отдельный вид Значит, какие цветы у меня хорошо зашли? Вот эустома зашла 5 из 5. В дрожже. То есть хорошая схожесть. сапфир Блю Чип называется. Далее, что здесь? цикламен персидский. 4 семечки стоило, по-моему, 130 рублей. То есть очень, как бы я бы сказала, дорого. Да? Я его посеяла побрызгала, укрыла и вот из четырех семян все четыре взошли, слава богу, хорошая схожесть, я накрывала сверху этим пакетиком, потому что написано в темноте, надо проращивать, бегония взошла неплохо ну, может половина семян зашла. потом посадила я свои семена цини цини, она вообще не привредливая большие семена у нее то есть, хорошее тоже, беспроблемное растение. И виола. Ну, виола не ГОСТов зашла, но рассажу. Вообще, она потом в грунте даст свои семена и будет как многолетняя. Потом это пеларгония, выращенная из семян. Вот она уже большая, потому что садили ее раньше намного. Это вот двуцветная белорозовая. Это какая-то какой-то случайный цвет, то есть там смесь цветов было. Также я сажу огурцы, то есть любые семена им нужна влага и тепло. И когда она всходит, как бы нельзя пересушить, потому что помрет растение. То есть когда крышка уже не может Закрыть вот так вот, да, то есть когда цветок уже перерастает, я беру, ставлю в пакет, пакет сверху завязываю, и так вот у меня прямо стоит на окне. То есть мы сохраняем необходимую влагу и температуру, то есть, мини парничок получается. Ну Вот крупным планом возьму, это эустома, 5 из 5, далее петуния. Ну, не густо, но они будут хорошо развиваться, потому что им места хватает. Здесь у меня ценни свои семена. Виола. Это пеларгония. То есть одна двуцветная, другая случайного цвета. Ну, огурчик. Какой я сажу огурчик? Огурчик карпичный, То есть он э, без опыления вырастает. Вот такие я люблю. Видите, у них нету пупырок никаких. Но это на вкус и цвет. Но мне такой нравится. Он бегония взошла. Хорошая схожесть. И вот это вообще стопроцентная схожесть. Ну, это черенкование мы размножаем. То есть у нас деревня, у кого какая есть... Колонхое Какое есть, делимся. Вот это мне розовенькое досталось от соседки. Вот это желтое колонхое, Оно скоро зацветет. Вообще с районного центра. Супруг привез веточку. Вот рассада томатов. Перчики. Тоже со мной поделились и рассадила. Это барвинок. С осени я его выкопала, потом обрезала. Вот он в принципе, растет дальше. Этому колонхое уже лет 10, наверное, мне муж еще в городе подарил. А эта колонхое недавно появилась у меня. Новенькая, очень симпатичная. Тоже веточкой я сначала воду садила, потом корни дала в горшочек. Вот очень красивая колонхое. Очень крепко выросла, зацветает. И моя любимая гераль такая, коралловая. Тот кустик уже старинный, но я от него уже отсадила помоложе. Очень так обильно цветет он. Ну и петуния сама взошла у меня. Видать, се семечка была зимулей. Завершает мой цветочный выпуск. В общем, желаю всем мира, здоровья, не бояться экспериментировать с посадками, украшать свой дом. И полисадник красивыми цветами.